Итак, ребят, сейчас мы будем с вами учиться делать ссылку на WhatsApp. Как я уже написала, заходим, кликнув по этой ссылке, вот так, кликну, видите, я мышкой навела, кликнув по этой ссылке, у вас открывается конструктор ссылок. Либо, давайте вернемся снова в ICQ, либо мы с вами копируем, наводим... Мышкой на ссылку, которую нужно копировать, кликаем и идем в адресную строку. Как это делается? Вот здесь плюсик ставим. У нас получается чистая адресная строка. В самом верху вставляем, вставить. Вот кликаем на слово вставить и у нас здесь вставилась та ссылка, которую мы скопировали. Кликаем на Enter и заходим в эту опять в это же приложение что мы делаем вот здесь где семерка и стоят крестики иксы вернее или что там вот мы с вами вставляем свой номер телефона например 928 645 1213 допустим на да? это ваш номер телефона теперь тут написан текст вы можете писать текст любой какой хотите какой хотите. Я всегда э, меняю на каждый WhatsApp по-разному. У вас будет несколько WhatsApp. И вы для каждого WhatsApp а сделаете свой текст. Ну, допустим, э, в первом WhatsApp у вас «Добрый день!» Я по поводу... И мы с вами продолжаем слово. Допустим, «Работы». Все, Готово. Теперь кликаем на слово «Сформировать». Кликаем на слово «Сформировать» ссылку. Все, у нас вот ваша ссылка сформированная. Уже вот она, она готовая ссылка. Вот она. Это ваша ссылка. Она очень огромная. Ее можно сократить. Копируем. это вот ее выделили. Кликаете правой мышей кнопки на нее. Ищите слово «копировать». Скопировали. Далее. Что у вас будет? Ну, вначале, смотрите расскажу. Когда вы вставили свой номер телефона, получили ссылку, человек будет видеть, что у него сразу, как он только кликнет на вашу ссылку, у него будет написано «Добрый день, я по поводу работы». То бишь вы за него уже написали текст, и он вам пишет. Так, теперь как же мы с вами укорачиваем ссылку? Далее читайте внимательно. Смотрите, вы можете укоротить ссылку с помощью вот этого сервиса. А ссылка на этот сервис у вас рядом. Кликаем на эту ссылку по, по укорачиванию с, как его, ссылки. Переводим на русский язык. Начни бесплатно. Что мы делаем? Мы опускаемся с вами до строки, где написано «Сократите ссылку». Мы же уже скопировали ссылку в WhatsApp. Теперь также вставляем ссылочку. И э, сокращаем. Так, сейчас подождите. Где-то. А, вот, у меня тут закрыто. Не, я не видела, что здесь закрылась реклама. А, значит, вы вставили ссылочку и есть слово ⁇ сокращать ⁇ Раз, ссылка ваша сократилась. Теперь вы ее точно так же копируете здесь. Можете вот так, правой мышей кнопки. Выделить и скопировать, кликнув на скопировать, можете вот здесь, просто где уже готовая ваша ссылка, кликнуть на слово скопировать. И у вас получается короткая ссылка, которую вы можете везде установить. Вот я сейчас вам ее показываю, какая она получилась и сброшу видео.